и по прямой избушке к нему прилетело ядро. Здесь я попрошу обратить внимание на траекторию ядра в системе отсчета, свободно падающей вместе с яблоком. Траектория имеет вид прямой линии.